В погоне за интересными видами заработка и желательно, конечно, без вложений, я для вас еще и тестирую новые проекты. Привет, дорогие друзья, на связи Олег Успешный, и сегодня мы будем с вами знакомиться с файлообменником. Знаю, многие из вас негативно относятся к этому виду заработка. Одни, конечно, на нем зарабатывают, а другие плюются, скачивают тот или иной файл, поскольку там присутствует либо реклама, либо вообще иногда попадаются какие-то вирусы. Но сегодня речь пойдет о совсем новом виде виде файлообменника. Как вы видите сейчас на экране, это файлообменная сеть на блокчейн. Ну, господа, в последнее время все подсели на ICO, на токены, на монеты и хрен знает на что, лишь бы как-то привлечь нас и, естественно, самим на этом зарабатывать. Ну и для того, чтобы вы поняли, что это за такая крутая файлообменная сеть на блокчейн, я вам включаю рекламный ролик этого проекта. В поисках нужного фильма, книги или программы ты тратишь много свободного времени. При этом твои любимые сайты блокируются, а невыносимой рекламы становится все больше. Раздаешь файлы, но ничего не получаешь взамен. Медиакоин – файлообменная сеть на блокчейн с внутренней криптоэкономикой. Публикуй, скачивай и раздавай файлы без цензуры и рекламы, конфиденциально и зарабатывай на этом. Платформа дает возможность скачивать и размещать видео, аудио, картинки, книги, программы и другие форматы, создавать публичные каналы и плейлисты, оставлять комментарии и ставить лайки. Для того, чтобы заработать, установи приложение. Публикуй уникальный интересный контент, скачивай и раздавай файлы. Приглашай друзей. За все это получай внутреннюю валюту в Mediacoin, меняй монеты на живые деньги или другие криптовалюты имеешь право на свободу. Стань частью цифрового будущего вместе с Медиакоин. Ну как, господа? По моему ролик замечательный, и у меня уже возникло желание скачать данное приложение к себе на компьютер и начинать зарабатывать. Ну а вы эту процедуру можете пройти после просмотра моего видосика. Итак, я нажимаю на кнопочку скачать приложение. Итак, друзья, приложение я к себе на компьютер закачал. Вот оно находится здесь. Сегодня у нас 4 февраля 2018 года, и перед тем, как запустить его на своем компьютере, давайте поближе познакомимся, что же это за файлообменник. Без цензуры, без рекламы, криптоэкономика для обмена контентом между пользователями используется внутренняя криптовалюта, получить которую можно, размещая или раздавая цифровой контент внутри сети. Далее это все бесплатно, доступ к огромному количеству цифрового контента абсолютно бесплатно. По-моему, господа, очень интересный сервис, поэтому я решил его протестировать и посмотреть, выплачивает он или нет. И поскольку о нем еще никто не знает, вы, естественно, подписчики моего канала, находитесь в самых первых рядах. Поэтому не упустите такую возможность заработать вместе со мной, приглашая своих друзей. Ну и в самом низу на данной страничке есть часто задаваемые вопросы. что можно сделать с монетами после начисления. Кстати, монетка называется MDC. Ее можно обменять на рубли, доллары и другие криптовалюты. Вы можете перевести монеты другим пользователям, либо оставить их на своем счету для скачивания файлов в приложении. И вот, господа, сколько всего будет этих самых монет MDC. 9 миллиардов. Поэтому нам с вами дают их пока абсолютно бесплатно. Ну кто подписан на мой канал и работает вместе со мной в ICO, тот уже это знает. Ну а теперь, друзья, давайте я запущу данное приложение у себя на компьютере. Кликаю два раза левой кнопкой мыши и нажимаю кнопку запустить. Ну вот на вашем экране, вы видите, идет какая-то загрузочка. Кстати, антивирус у меня не ругается. Я не знаю, будет ли ругаться у вас, у меня все тихо и спокойно. Что у нас здесь появилось? Добро пожаловать в революционный файлообменник на блокчейн. Получите бесплатный доступ ко всему контенту без рекламы и цензуры. Конфиденциально обменивайтесь файлами и зарабатывайте криптовалюту. Отличненько, я уже нажимаю на данную кнопку, потому что мне блин уже не втерпешь посмотреть, что будет дальше. Пока проходит небольшая экскурсия, по данному проекту скачивайте видео, музыку, программы и игры, конфиденциально и без рекламы. Нажимаем кнопочку «Далее». Публикуйте файлы и заполняйте подробную информацию о них. Далее. За раздачу файлов и свой уникальный контент получаете внутренние криптомонеты MDC и обмениваете их на другие валюты. Вот это, блин, самое главное. Вот это очень приятно греет душу. Так, сохраняйте интересные файлы и подписывайтесь на понравившихся авторов. Друзья, я жду вас в своих подписчиках. Я уверен, что вы подпишетесь, потому что вы же мои друзья, а я ваш друг. Жму кнопочку далее. Репликация. Репликация данных полностью завершена. Вы в шаге от моря бесплатного контента. Главное не утонуть там, друзья. Скачивайте, публикуйте, зарабатывайте. Начать, ну конечно, начать. Нажимаю на данную кнопку. Так, вот, смотрите, вот это прикол. Отличненько идет загрузочка каких-то видосов, сериалы, фильмов уже 720, сериалов 370. Нихрена все тут люди работают, где мы с вами спим? Проект абсолютно новый, только появился в интернете, но тут уже наших халявщиков, друзей уже, как видите, по-моему, целый океан. Ну ладно, пускай грузится, я вижу здесь слева есть две кнопочки, «Войти» и «Регистрация». Мы же регистрацию еще с вами не проходили, а просто скачали приложение к себе на компьютер. Нажимаем на кнопку «Регистрация». Так, что необходимо сделать – указать логин. Следующая строчка «Имя пользователя» может содержать любые символы. Блин, я пишу «Олег успешный». Ну и страна у меня стоит «Россия». Нажимаем на кнопочку «Следующий шаг». Укажите парольную фразу для доступа к вашему аккаунту. Внимание, ваш логин и парольная фраза – это «Приватный ключ» которым будут подписываться все ваши действия. Парольную фразу нельзя сменить. Никому не разглашайте ее. В случае утери фразы вы не сможете восстановить доступ к вашему аккаунту. Поэтому, друзья мои, будьте особо внимательны, запишите себе отдельно где-нибудь в текстовый файл, сохраните и берегите как зеницу ока. Что же такое, друзья, парольная фраза? Это просто ваш придуманный сложный пароль. В эту строчку пишите первый раз, во второй строчке вы ее повторяете и далее нажимаете на кнопочку «Следующий шаг». Внизу у меня появилась зеленая полоска, где написана «Надежная парольная фраза». Жму на кнопочку «Следующий шаг». А в эту строчку, уважаемые друзья, нам необходимо указать наш инвайт-код. Где его взять? Он будет у вас находиться на страничке, как только вы пройдете по моей реферальной ссылке. И вот он, господа, мой инвайт-код. У вас он будет другой. Мы его копируем и вставляем в эту строчку нашего установленного расширения на наш компьютер. Проверяем все буковки и циферки, которые написали здесь. Сравниваем, конечно, с оригиналом и нажимаем на кнопочку «Создать аккаунт». Идет процесс создания аккаунта. Это может занять несколько минут. Вы были успешно зарегистрированы. Прошло, друзья, буквально где-то секунд 20. Нажимаем на кнопочку «Войти». Ну и в этом окошке, как вы уже догадались, необходимо указать свой ник, пароль и нажать на кнопку «Войти». Итак, я вошел в свой аккаунт. Что мы с вами здесь видим? Олег успешный, у меня пока ноль монеток. Конечно, 0. Идет загрузка каких-то видосиков, и мы пока посмотрим с вами меню ниже. Главное – мой канал, мой кошелек, избранное и файлы на диске. Я не знаю, как вам, друзья, а мне лично сразу интересно нажать на ссылочку «Получить монеты». Вот что мы с вами видим, друзья, как только нажимаем на эту кнопку. Здесь находится наша реферальная ссылка и две кнопочки «Пригласить друзей» из социальной сети ВКонтакте или из социальной сети Facebook. Ну а я пока, чтобы не забыть, скопирую свою реферальную ссылочку и буду в дальнейшем ею с вами делиться. Так, что-то меня никак не копируется, если я нажимаю правой кнопкой мыши. Попробуем клавиатуру использовать, друзья. Нажимаю Ctrl-C. А здесь я уже попытаюсь вставить скопированное, то есть нажимаю опять также же Ctrl, удерживаю данную клавишу и нажимаю на кнопку V. Все отлично, друзья, вот так у меня получилось. Это вам на всякий случай, чтобы вы знали, как это можно сделать. А сейчас плавно перетекаем, переходим, переползаем по ссылочке «Мой канал». Ну вот, господа, видите, Олег успешный. Канальчик у меня уже есть. Это, конечно, не YouTube, но попытаться заработать здесь тоже можно. Давайте-ка я добавлю сюда какой-нибудь файл нажимаю на этот прямоугольничек «Добавить файлы» и закачаю сюда, пожалуй, свой первый видосик на тему заработка на видео. Ну, вы знаете, кто подписан на мой канал, социальная сеть «Вьюли». Там мы тоже с вами зарабатываем монеты за то, что закачиваем свои видео. Выделяю, нажимаю «Открыть». Так, что у нас? Идет загрузочка, отлично, MP4, все нормально, как заработать деньги. Кто хочет заработать деньги, все хотят, поэтому, друзья, также поступаем, как я. Выбираем здесь категорию. Ну и поскольку у меня это видеоролик, то я остановлюсь, пожалуй, на ссылочке видео. Ссылочки бизнеса здесь нет, но пускай будет такая. Дальше идет описание. Я, пожалуй, возьму его из названия своего видеоролика. Вот так его выделю. Нажимаем также Ctrl-C. А сюда вставлю Ctrl-V. Все отлично, но супер-пупер. Так, какой у нас будет жанр? Пусть будет заработок в интернете. Так, ну все отлично, просто замечательно. Дальше у нас есть еще одна строчка, здесь мы укажем с вами теги. Ну вот, пусть будет так. Что мы с вами можем сделать еще? Добавить файлы. Ну пока я этого делать не буду. Итак, я нажимаю на кнопочку «Добавить». Идет вот такая своеобразная закачка моего файла, не знаю, как долго она будет длиться, но давайте немножко подождем. Ну вот, что мы с вами видим, как процесс загрузки прошел. Да, хочу вам сразу напомнить, что можно закачивать сюда не только видео, а также музыку, картинки и все, что хотите. Следующая ссылочка в левом меню – это мой кошелек. Ну что ж, друзья, мой баланс MDC монет составляет пока 0. Нам автоматически был создан номер кошелечка. Вот он отображается чуть выше. И здесь же есть ссылочка «Как получить монеты». Ну, надеюсь, вы уже знаете, как их получить за просмотр видео, за закачку любого контента сюда вы получаете эти монеты. Также здесь мы с вами видим, есть кнопочка «Отправить монеты» или «Обмен монет». Давайте посмотрим, что произойдет, если я сейчас нажму на кнопочку «Отправить монеты», хотя у них ни хрена нету. Ну что, у меня 0. Да. Кому я этот ноль могу отправить? Друзья, ноль никому не нужен. Так, в этой строчке я могу прописать адрес или имя пользователя, то есть указать либо его ник, либо его номер кошелька, который, конечно, он мне пришлет. Здесь указываем свои монетки, пишем комментарий друг, это тебе от меня, подарок на день рождения или просто за твои красивые глазки, и нажимаем кнопочку «Отправить монеты». Поэтому, друзья, если вы захотите меня в дальнейшем отблагодарить и отправить мне какое-то количество монет, конечно, не в ущерб себе, а так в знак благодарности, то сюда вписывайте «Олег успешный», дальше указывайте количество монет, здесь пишите комментарий «Олег, братан, спасибо за все, у меня получается вместе с тобой зарабатывать», и нажимаете на кнопочку «Отправить монеты». Ну а если мы с вами перейдем по ссылочке «Обмен монет», то здесь, друзья, что мы с вами видим, Яндекс Деньги курс 1MDC составляет на сегодня 0,47 рубля, то есть почти 50 копеек. Это также относится и к WebMoney и Kiwi. И среднее время вывода всего 2 минуты. Поэтому, господа, давайте зарабатывать и тестировать на вывод своих заработанных денег на свои кошельки. Поэтому, друзья, я вас просто призываю вместе со мной протестировать этот проект, платит он или не платит, работать на нем или послать. В общем, друзья, мы все это выясним через какое-то время. Переходим по ссылочке «Избранная». Ничего пока у меня нет, плейлисты 0, лайки, конечно, тоже 0. И последняя ссылочка «Файлы на диске. А вот здесь отображаются все наши файлы, которые мы закачали самостоятельно. Как видите, мой видосик здесь уже отображается. Ну что ж, друзья, я очень надеюсь, что вам мой видеоролик понравился. Поэтому не забудьте подписаться на каналы, ставить лайки, оставлять комментарии и, естественно, участвовать в конкурсах. С вами, как всегда, на связи был Олег Успешный. Всем желаю огромных заработков в интернете и до встречи в следующих видео. Пока!